Итак, добрый-добрый вечер, мои дорогие. И давайте уже начнем. Итак, первый фрагмент. А, значит, ну, естественный первый вопрос, который задала ведущая Ольга. Давайте послушаем. То сегодня ты просто счастлива, просто тебе, по-моему, хорошо. Назови причину главную. Эта причина а недавно у тебя была на интервью. Я как бы знала, кто это. Ну вот, вы знаете, сразу вам а, должна сказать, что вот это вот а, смех ее, а, это способ немножечко подумать над ответом. А, несмотря на то, что она, естественно, готовилась, но она, наверное, не ожидала, что первый вопрос будет именно этот. И поэтому она так засмеялась. Вообще смех, когда человек вдруг начинает смеяться, вот для нас с вами это признак того, что он, а, ну, не знает, что ответить. Он ищет э, какой-то выход, да, он ищет что сказать. И в данном случае вот прям четко это все читается. Mm, да, э, дальше включаю. То есть издалека. Я вообще не знаю, как это произошло, реально необъяснимо, но факт. Так. Ну и расскажи. Что именно, задай конкретный вопрос. Что он делает для того, чтобы ты... Да, задай конкретный вопрос и обратите внимание вот вот этот жест у нее когда она поправляет волосы очень часто присутствует. вообще когда женщина поправляет волосы она хочет понравиться вот здесь вот считываем все правильно то есть э, она как бы не не отказывается отвечать и она хочет понравиться но задай пожалуйста конкретный вопрос Ну, на самом деле тянет время на самом деле не знает что сказать вот так вот чтобы ну, немножечко подрастерялась в самом начале. Так выглядело э, прекрасно, и у э, тебя был такой позитивный настрой. Я счастлива, потому что я счастлива. Хорошо ну вот этот вот смех конечно же он нас с вами не проведет и это понятно что да действительно она в хорошем настроении да действительно она ну надеется не все рассказать может быть что-то скрыть может быть как-то так но мы-то с вами читаем между строк поэтому продолжаем дальше следующий фрагмент Приглашать их на мероприятие то в ресторане, то на открытие, то на презентацию. И вот как раз-таки Давида я видела его где-то. Я тоже его пригласила. Вот вы заметили ту эмоцию, которую я вам показываю всегда а, на наших бесплатных трех занятиях а именно эмоцию отвращения. А кто заметил, поставьте плюсик в чатик. А сейчас я замедленно покажу, вы все увидите. Но, тем не менее, кто заметил эмоцию отвращения, а вообще кто еще не был на моем бесплатном интенсиве, трехдневном, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, а подписывайтесь на мою рассылку. Я здесь, правда, ссылок не буду делать. Просто а, говорю, что есть, ну, я обучаю вот этому. А вот эта эмоция, она должна у вас считывать вот вижу вижу вижу мои люди прям молодцы а эмоцию отвращения и обратите внимание эмоция даже не презрение а отвращение а вот подумайте о чем это говорит а я продолжаю сейчас дальше будет замедленно вот то же самое и вы даже те кто не очень увидел эту эмоцию отвращения вы сейчас ее очень отчетливо увидите на презентацию еще в июне вот смотрите. Вот, а тут, кстати, не только даже отвращение, но когда э, вот, вот здесь вот напрягается, а это, ну, это, скажем так, не совсем эмоция, это неловкость, когда человек испытывает неловкость при общении с другими людьми. То есть, э, ну, какая-то вот, знаете, когда, э, предположим, мы что-то кому-то сказали не очень, э, скажем, э, ну, не зашедшая какая-то шутка, если не зашла, или мы что-то сказали не в тему. И у нас губы сразу тянутся вот так вот вот это вот, вот это выражение а, то есть вот здесь вот все напрягается вот прям и шея тоже если очень очень сильно нам неловко и вот в данном контексте получается что а, ну скажем так ей было неловко на тот момент общаться с этим молодым человеком а, сейчас я себя чуть поменьше сделаю потому что я все-таки даже перекрываю Ольгу Бузову не хотелось бы сегодня наша героиня именно она а, так вот смотрите вот так и вот сейчас я видела его, увидели вот эту эмоцию. Давайте много плюсиков, а кто увидел прям, я сейчас еще раз верну вот эту эмоцию, потому что вот в жизни а как это выглядит. Вот я всегда говорю, что в кино, допустим, это все нам показывают, да, но в жизни это тоже очень четко читается. Причем вот если вы научитесь эту эмоцию распознавать, для вас а, приоткроется целый, ну знаете такая целый фрагмент нашей вселенной. а да. Вот, смотрите. Вот. Вот. Вот я пригласила его на презентацию еще в июне. Но то есть получается, что а, он для нее на тот момент не был ровней. Он, она на него не обращала внимания. Причем даже не то, что ровней, она даже не сравнивала. Понимаете, если бы она сравнивала, была бы эмоция презрения. А эмоция, ну кто знает, что, как она выглядит. Я сейчас не буду ничего рассказывать. Если вам интересно, то пожалуйста, будьте со мной. Я обязательно и у меня было уже в предыдущих роликах я сейчас просто не буду на это отвлекаться до да? эмоция презрения она отличается от отвращения отличается тем что отвращение это уже когда ну, в отношении человека с которым мы себя даже не сравниваем не отождествляем то есть он на тот момент еще не был для нее абсолютно никак интересен не Ни граммочки просто вот вот но она вообще не не ставила его рядом с собой но но при всем при этом это ничего не отменяет. Идем дальше. Следующий фрагмент. Это, это работа. То есть для меня было это была классная работы и крутая коллаборация, где мы классно сработались, где мы смеялись, веселились и получили максимальный кайф. Но тут, в общем, А вот за... смотрите, как интересно здесь. <coughs> да, она описывает то. Я прошу прощения, я просто действительно простужена и у меня а, кашель. А, да. <с> <с> вот она рассказывает, да? работе О работе она рассказывает по деловому да а потом переключается на личное и смотрите опустила челюсть такое чувство стыда вместе с тем радость а, стыд радость и еще поправляет волосы то есть смотрите какая гамма эмоций и чувств когда она описывает вот эту ну то как они ну первый раз взаимодействовали да они снимали клип и вот как это все происходило как она описывает. Вот, вот эта вот эмоциональная вовлеченность, вот именно в эту часть повествования говорит о том, что для нее это очень важно, это ее очень здорово зацепило. И это не сыграешь. А, даже если постараешься сыграть, но, кстати, вот она говорит, что она актриса и так далее, но по ней эмоции очень четко можно читать, зная профайлинг. Поэтому, конечно же, она, возможно, актриса и неплохая, но вот в плане ее эмоций, там все очень четко читается. Именно поэтому я взяла Ольгу Бузову для разбора. Потому что вот по ней можно читать как по открытой книге. Да, я смотрю очень много сообщений. Э, э, скрывает у меня YouTube. Я, я думаю, что тут слишком много недоброжелателей Ольги Бузовой. Ну, ребят, ну давайте будем работать. Я сегодня ни за белых, ни за красных. Я не буду вас убеждать любить ее или ненавидеть. Я просто объективно постараюсь... Сделать разбор, поэтому давайте вот выключим пожалуйста отношение к ольге бузовой как к человеку и я я вот заметьте я ни разу не сказала о своем отношении к ней не наверно потому что я в пятницу возможно с ней встречусь на съемках но это не важно идем дальше Заканчиваются кадры и у меня остается два часа до я сразу улетала в сочи на концерт я смотрю он не уезжает он остается на клипе и смотрит, как я продолжаю работу. Ну, Но видите, да, что действительно вот здесь вот эмоциональная вовлеченность говорит о том, что с ее стороны это не игра. С ее стороны действительно здесь эмоциональная вовлеченность. Вот я прям даже, ну ни грамма не сомневаюсь в том, что она вот действительно решила для себя, что это ее человек, что это вот вот она рассказывает с таким вот э, с такими эмоциями, с таким э, ну с, ну действительно человек вовлечен вот здесь я вижу влюбленную женщину а, да а, так так так а, давайте разберемся без лирики совершенно верно поддерживаю вас идем дальше следующий фрагмент как ты на этом проекте вообще как ты там участвовала и кого-то искала зная что у тебя уже вот есть не было а это еще просто совсем ну то есть как, как? что у меня есть ну, кстати, вот здесь вот очень такой тонкий момент. И сейчас я, к сожалению, ну, немножечко разочарую тех, кто, ну, вообще, в принципе... <служда> Вот с помощью профайлинга и физиогномики сейчас немножечко выведу на чистую воду Ольгу Бузову. А, значит, смотрите, ситуация с тем, что она ехала на проект, а, ну, подыскивать себе жениха. При этом она уже встретилась а, с Давидом, да, и у них уже начались отношения. Но, а, ну вот как она описывает, да, вот это. Сейчас она прям четко описывает ту позицию, которая якобы у нее была. Была. И это, в общем-то, очень логично, потому что э, она ехала на проект, где ей надо было кого-то выбрать. Но э, здесь, конечно же, к сожалению или к счастью вмешалась судьба. Здесь я не знаю, как э, отнестись к этой ситуации, потому что, э, ну, с одной стороны, произошел обман. Обман, э, ну, ей вот э, по-хорошему, да, получается, что она ехала на проект в, э, для выбора мужчины уже будучи влюбленной а, и она это сейчас отлично понимает но давайте сейчас посмотрим смотрите во первых она стала ну на вопрос что ж ты поехала на этот проект да она сразу включает логику это первое да это такой манипулятивный прием то есть она на эмоциях на эмоциях на эмоциях но вот когда а, дело как, ну Касается дела, да, вот данный вопрос, она включила логику. Это, в общем-то, нормально, да. А, давайте послушаем, что она говорит. Он тебе уже мужчина написал, что он тебя ждать будет после проекта, а ты на проект про поехал а, мужика искать. Смотри, мужчина сказал, это не мужчина сделал ну смотрите какая шикарная отговорка да то есть вот смат, она очень грамотно а, ну, выстроила свою линию защиты она отлично понимает что ну смотрите она подписала контракт да с телевизионной а, но ну, с телекомпанией, да а, они снимают проект под нее там идет какая-то очень большая подготовительная работа и вот то что она в этот период влюбилась вот но ну, никто не ожидал да она уже ехала влюбленная и получается если бы она если она сейчас нам признается в том что она ехала уже будучи влюбленной а весь этот проект теряет силу понимаете мы сразу понимаем что это фарс это ну, не, это все понарошку да а получается что ей сейчас очень надо доказать что это не было фарсом да но и смотрите как она она старается она изо всех сил это старается делать смотрим дальше как она это делает мы с тобой это проходили уже и не раз что мужчины могут говорить все что угодно ну, железный аргумент. Поэтому у меня определенное было желание почувствовать себя девушкой. И я искренне, абсолютно с каждому участником этого проекта и общалась. Ну, вот, знаете, конечно же, она актриса, но не очень хорошая. Вот здесь, смотрите, я искренне, вот я сейчас замедленно сделала давайте посмотрим без звука вот смотрите я искренне кстати вот это вот опять идет натяжение вот губ вниз а это как раз вот говорит о том что но ну, неловкий момент получился но ну, извините ну то есть вот подсознание ее дает сигналы нам с вами а она до да, аналогически нам все объясняет да но вот что говорит ее подсознание ее подсознание ей противоречит к сожалению смотрите я искренне и смотрите как она качает головой абсолютно не искренне она старалась искренне она старалась она включала эту актрису она включала все свои возможности да но ехала она на этот проект уже будучи влюбленной ну вот так получилось вы а тут обвинять кого-то в чем-то вообще но скажем так не очень тоже правильно да потому что с одной стороны конечно же она ну сделала обман она обманула но с другой стороны она ведь сама не ожидала этого что вот так произойдет понимаете здесь вот вмешалась судьба и получился вот этот обман обман все-таки есть а, и ну я я сразу говорю я не за белых не за красных я вот если вижу обман я буду говорить договорились если я э, вижу что она права я буду говорить что она права и в дальнейших моментах которые мы с вами сегодня еще раз берем а я буду делать именно так давайте десяточки мне в чатик поставьте кто со мной согласен а кто со мной не согласен ставим нолики и тогда ну, я не знаю если вы хотите каких-то горячих новостей и вот прям чтобы я ее мочила мочила или наоборот восхваляла то к сожалению здесь будет много информации и не всегда она будет так так так так, ну вот хорошо, э, вижу. Вижу и нали, вижу. Ну, э, да, ладно. Ну, в общем, я не могу, я не 100 долларов, чтобы всем нравится. Я буду делать свое дело, хорошо. А, так, значит, э, идем дальше. Сли, э, следующий фрагмент по поводу того, что она однолюб, как она утверждает. Давайте разберемся, правда ли это. однолюб ли Ольга Бузова? Ну, то есть я не смогу предать, потому что я знаю, как это больно. То есть я а, однолюб. Вот, а, и смотрите теперь ситуацию. То, что она не сможет придать, а, это информация из мозгов. И она объяснила логически, потому что я знаю, как это больно. А, дальше, а вот это слово я однолюб нет, она не однолюб. А, но, понимаете, она не придаст не потому, что она однолюб а потому что у нее э, есть какие-то моральные принципы есть э, вот эта боль от того что ее придавали да вот она э, но ну, несмотря на то что в любом конфликте конечно же виноваты обе стороны и то что сейчас столько всего вылилось э, на сторону того бедного Тарасова э, тут э, ну конечно все виноваты конечно я не знаю что там было что э, э, и ни в коем случае не говорю что он там белый пушистый просто они виноваты были оба все равно в конфликте да может быть он там что-то сделал хуже но тем не менее конфликт произошел обоюдный а здесь а, но она сейчас считает себя жертвой и вот для нее это настолько болезненный урок что она этого не сделает не потому что она действительно однолюб а потому что она не, не сделает вот вот от мозгов да не сделает вот как мы когда-то вот обожглись допустим от а плиту да и мы поняли что сюда лезть нельзя да вот так же для нее сейчас как ожог об плиту это для нее сейчас не то что вот она действительно одна люб она не, не потому что она к плите вообще не подходит а потому что она знает что туда палец не надо ставить да а вообще она вот одна люб она качает головой но она сама до конца не знает однолюб она или не однолюб потому что по большому счету ну вот то что она она она флиртует она очень хорошо изящно флиртует со многими мужчинами и это это понятно и вот это не входит в показатель однолюба да она действительно не сделает больно только потому что она знает как это больно вот и все они а потому что она однолюб а, да и ты это знаешь, и если я, то есть я говорил вот ты это знаешь и поправила волосы опять то есть для нее это своеобразная маска да вот я однолюб и ты это знаешь да то есть э, посмотрите на меня я однолюб ну, то есть красуется здесь <с> я, я прошу прощения если я э, как-то это все делаю э, с занозой какой-то но э, из песни слов не выбросишь а я что вижу то пою что я не скрывала никогда то есть если бы со своим первым супругом не произошло бы того, что, что произошло. Я готова была и хотела, и любила бы его всю жизнь. То есть я однолюб. Я... И опять я однолюб и опять покачала то есть все таки да она хочет себя в этом убедить она хочет нас с вами в этом убедить но ее подсознание э, не считает ее однолюбом она вообще по своим э, ну по своему темпераменту она э, человек э, знаете вот как сейчас амазонки э, вот э, есть такой тип женщин да, амазонки они всегда достигают чего-то нового то же самое касается вот они просто ну вот в данном случае она достигает в бизнесе да но она также может спокойно переключиться и достигать этого а, среди мужчин то есть эта женщина завоеватель эта женщина все равно даже если она прикинется а, белой пушистой кошечкой то это будет все равно ненадолго она да возможно она поиграет в эту роль но она все равно человек который будет всегда достигать каких-то новых рубежей и рубежи эти это бизнес это мужчины это какие-то достижения а в, в этом в творчестве да а это вот однолюб это тот который вот выбрал себе одну профессию до да на всю жизнь и он ее любит и он с ней живет всю жизнь он выбрал себе одного мужчину или женщину да и и он живет с этим Ну то есть в одном доме в одном этом но а, а получается что она нет она совсем не однолюб и ее подсобие дает вот эти сигналы а нам с вами важно именно то как вот считывать именно сигналы тела именно вот сигналы подсознания вот для чего я вам этот фрагмент показала и для чего мы это разбираем а так а значит а так так так я хочу быть амазонкой но я замужем <с> бывает да нормально все э это все нормально поверьте мне все в порядке так что плывем дальше способна на предательство на измену на обман такой вот и знаешь глобальный и мне кажется что он тоже потому что ну кажется опять же таки я не я за себя могу ручаться я не могу ручаться за него вот э, действительно она не не будет обманывать вот как я уже объяснила именно из соображений э, нравственности вот из соображений того что это будет больно другому человеку а не потому что она однолюб вот такая вот метаморфоза но возможно она сама для себя этого не осознает и в общем то не надо ее обвинять в этом но э, здесь она конечно же обманывает и себя и пытается нас но нас то не обманешь мы же все-таки знаем физиогномику и профайлинг поэтому Идем дальше. Следующий фрагмент. То, как я веду себя, то, как я позиционирую себя. Я люблю человека. Вот, кстати, давайте назад вернемся. Я отвлеклась, а здесь надо было сделать небольшой а, перерывчик. То, как я веду себя. Вот, смотрите, веду себя, да? А, вот, вот он однолюб, да? Однолюб бы вел себя вот так, вот, понимаете? Однолюб это тот, который не будет вот особо себя афишировать да вот он найдет свое и он в своем вот этом э, гнездышке будет ковыряться а вот то как я себя веду и подняла челюсть вот она амазонка вот она проявляется как эта амазонка а, она всегда на виду она всегда ведет за собой она всегда старается быть э, в центре внимания в общем то у нее это получается поэтому э, вот э, не обращаем внимание на предыдущее заявление да и вот то как я веду себя дальше а, то как я э, позиционирую позиционирую себя видите волосы по поправила то есть красуется опять таки дальше я люблю человека я люблю мужчину я не могу об этом не сказать но одно дело сказать Ну, знаете на самом деле она всегда будет показывать своего мужчину потому что а, это ее а, но ну, ее поведение да и она не сможет спрятать что-то чем она обладает понимаете это амазонка она сейчас захватила для себя приз а, и она этим призом будет хвастаться это знаете но ну, невозможно вот прям взять и отказаться от этого да но еще кроме того давайте дальше смотрим дать и просто дать понять а другое дело специально записывать ролики ну это не специально Оленчик но это но это часть моей жизни ага. обратили внимание облизала губы а, значит это часть моей жизни а, это мой бизнес на самом деле что она сказала это мой бизнес простите ничего личного это бизнес то есть это инфоповод которым ей надо э, делиться с ее подписчиками это вот то чем она наполняет свой инстаграм это то чем она ну на чем она живет это ее воздух это ее конфетка и поэтому вот это облизывание губ понимаете без этого но ну, просто не никак uh, да. Поправляют волосы нервничает нет они нервничает а красуется а у женщин а демонстрация волос это демонстрация а, ей но ну, энергетики женской это демонстрация же, женственности вот это вот а мы таким образом красуемся а, и вот у нее это на каких-то таких важных моментах которые мы с вами отмечаем а, так у амазонок только так <с> совершенно верно идем дальше Дальше следующий фрагмент. Ты понимаешь, я могу себе позволить любить того, кого я хочу вот смотрите я могу себе позволить и такая вот прям очень демонстративная а, вот это вот а, выпячивание челюсти а, но ну, она здесь больше даже сама себя убеждает и окружающих вот здесь знаете больше игра а, потому что да с одной стороны она я могу себе позволить да идем дальше смотрим что а, дальше она будет говорить и я могу себе позволить совершать ошибки. А вот здесь вот как раз и нет. Ее подсознание настолько напугано тем, что у нее было в прошлом, что здесь у нас, конечно же, идет э, вот это вот отрицание. Подсознательно она себе не может позволить и еще раз оступиться. Она пока не знает, она пока витает в облаках. Но вот сейчас она очень сильно этого боится. А, и ее подсознание говорит: я не могу себе позволить еще оши ошибок. Подсознание и смотрите вот это вот э, она. она еще и отпряла немного. То есть получается, что с одной стороны, да, она говорит, а что вы мне, ну вот я как бы могу себе позволить, но с другой стороны идет страх, идет э -э -э подсознательный страх. Она, возможно, она его не осознает, но ее подсознание вот вот это вот сигналы такие дает. Потому что я не хочу сейчас жить с мыслями о том, что Опять со мной, я даже не хочу. Блин. Ну вот видите, вот эти э, ну, скатывания в слезы у нее, конечно, она как человек эмоциональный, она чуть что э, ну слезы у нее, глаза на мокром месте, да. Но смотрите, вот на этом месте, если бы она пережила уже свой свою боль, да, то э, вряд ли бы она сейчас вот так реагировала, да. Получается, что в данном случае все равно подсознательно она очень очень сильно боится расставания, очень боится, вот э, бо боится именно разрушения отношений. Она настолько в них заинтересована, она настолько в них увязла, она настолько вот прям вот, знаете. Э, э, э, Ухватилась вот, ну и сейчас у нее как раз период очень удачный, счастливый и слава богу, а, дай бог, чтобы все, чтобы Дава оказался порядочным человеком и не разбил ей сердце, потому что а, здесь сердце разбить очень, очень легко. Я даже не хочу потом думать. Ну, видите и печаль пошла и слезы но ну, вот, вот такая вот ситуация да казалось бы человек взрослый казалось бы человек ну должен быть более закаленным да в этом плане но слишком уж вот слишком она беззащитна в этом плане вот должна я это отметить да давайте мне плюсик а, а, в чатик поставьте чтобы я видела что вы со мной что вы а, а, что вы продолжаете смотреть идем дальше следующий фрагмент я я верю ему А ты видишь его своим мужем и отцом своих детей да и у тебя нет в этом никаких сомнений я с 18 лет хотела замуж вот я пропустила а, значит давайте еще разочек а, так что я я верю ему видите я верю ему но подсознание к сожалению все равно боится тут но ну, никуда не деться но, понимаете подсознанию запретить ну вот невозможно и и вот с помощью анализа жестов до да, анализа вот невербального поведения мы понимаем что на самом деле в подсознании зарыто что человек всячески прячет мозги конечно же пытаются руководить всем процессом но все не все зависит от мозгов и очень мало что зависит от мозгов а, да так так так Сейчас. А ты видишь его своим мужем и отцом своих детей? Да. Тебя... Это, это правда. У тебя нет в этом никаких сомнений? Я с 18 лет хотела замуж. А, да она действительно видит его а, отцом своих детей и в общем то но ну, она очень серьезно настроена на эти отношения и даже как мы выяснили она боится потерять эти отношения хоть она и демонстрирует уверенность до да, демонстрирует возможность а, ошибки но она не позволит она старается не позволить себе ошибиться ну, она вообще в принципе она перфекционист по своей натуре а, ну а, ладно идем дальше следующий фрагмент есть такая вещь как брачный контракт mm -hmm. был есть... у меня такой был вот скажи ты сейчас будешь применять такой метод страховки чтобы потом не остаться ой ты девушка не бедная да совсем не а потом вдруг там ты твой или там еще что-то, ну ты сама понимаешь, чё, что я тебе говорю. Думали ли вы о брачном контракте? <свят> Мы эти темы не обсуждали. Я просто могу тебе сказать, что когда мне в свое время супруг. <свят> <свят> ну вот смотрите, как эмоционально она осуждает брачный контракт. Вот давайте посмотрим. Бывший предложил брачный контракт. Меня это обидело до глубины души. То есть мне было больно, потому что состоялся развод, и ты знаешь, что ни копейки я не взяла, хотя могла по судам, и там сейчас все это делается, и, и более того, отдала все, ну, меня там забрали. Ну, всю эту историю не будем заново проходить. Я такой человек, что я никогда лишнего и чужого не возьму. И мне было так больно вот осознавать, что подстраховывается, как будто бы... Ну, то есть... Ну, то есть это так больно. Несмотря на то, что это нормальная практика... Отвращение увидели. А, десяточку в чатик поставьте а, когда на слове больно а, да но да, а женский. женнский было, было больно поэтому вот а, смотрите сейчас челюсть вперед повела чуть-чуть Вступать в отношения и в брак с этими бумажками зач... ну, я считаю что это вот стрёмно я не знаю может быть это вот моя эмоциональность любовь, моя вера, то есть это знаешь, я тебя верю, но ты кровью распишись, да, что ты меня не не предашь. Давай подпишем что ты мне не э, договоры что ты мне если ты мне изменишь что ты мне 100 миллионов долларов даже ну, то есть, как это е, вообще нельзя это в космос посылать вот такие мысли речь идет просто может ну, быть об Ну, а, то есть она очень очень много всего эмоционального сказала по поводу брачного контракта но ведущая молодец она все таки конкретно вопрос она более конкретно знаете вот эта вот демагогия до да, которую сейчас ольга развела по поводу брачного контракта контракта конечно же она хороша и красивая и мы полюбовались еще раз тем на что обижается ольга на своего бывшего мужа да но а все-таки ведущая молодец задает конкретный вопрос еще раз уточняет круг сужается и что же мы видим после этого бла-бла бла бла-бла до да, эмоционального банальном желании застраховать Просто свои средства имущества от какого-либо. Понимаешь, Ты хорошо, тогда хорошо, была маленькая получается. девочка без. без да, э я была маленькая Сейчас получается: если я буду делать брачный контракт, значит, я априори подозреваю своего мужа в том, что он меня обчистит. Зачем тогда мне за него выходить замуж? Логично логично так вот это это опять было вот это бла-бла-бла-бла да а, ну то есть э, демагогия демагогия а сейчас э, я, я чуть, чуть перепутала следующий вопрос от ведущей будет вот прям в яблочко но вопрос был в другом ты это будешь делать или нет Я а вот он смех а вот ответить то нечего потому что вот что ей сейчас сказать будет об этом разговор вот Будет об этом разговор, все-таки, несмотря на то, что она так плохо относится к брачному контракту, несмотря на то, что, ну, получается, что она осуждает очень сильно эмоционально, да, но это где-то так, ну, в рассуждениях, да, где-то там заоблачно, в фантазиях. А вот что касается здесь и сейчас когда терять уже есть что все-таки здесь включается логика до да? была эмоция эмоций было много в отношении тарасова да вот здесь конечно двойные стандарты в отношении тарасова все вот эти обидки в том числе забрачный контракт ну и вот и ну на грани слез вот это все раз рассказано нам сейчас да а получается что по факту мы получаем ответ вместе, угу. потому что мы с Давидом очень откровенно друг с другом. И он прекрасно понимает многие моменты. и А вот сейчас самое интересное все-таки, видите, как она губки сложила. И ну, при всем при том, что а, да, я девушка с деньгами, но а, он, он же мне тоже кое-что пообещал. Там шутят часто о том, что типа я тебе скоро майбах подарю. Ну, то есть тут получается, конечно же, она очень хочет, чтобы эм, ну, получать при этом какие-то дивиденды но своим делиться она точно не хочет и будет разговор да то есть ну, вот так вот если бы сказать да, да, ради бога я я считаю что это ну вот как первая часть ее монолога а, что я это осуждаю и я не собираюсь больше брачный контракт вообще поднимать этот вопрос да вот если мы поженимся то это будет Чисто по любви. Да, вот я буду уверена, что он меня никак не кинет, да, и все такое. А тут, смотрите: так будет разговор, мы с ним друг другу доверяем. Ну, то есть, по сути, она ничего не ответила. Она сказала: будет решаться потом. И естественно, будет решаться в ее пользу. Ну, елки-палки, ну осуждать тут нечего. Понимаете, тут, в общем-то, понятно, что человек заработал свои деньги, она пашет, как, не знаю, у нее трудоспособность бешеная она пашет дай бог нам с вами так работать да и мы бы наверное тоже были такими же богатыми такими же известными но э, что что поделать э, вот конечно же лирика лирикой да я осуждаю тарасова что он оставил меня без всего но я сама как бы не собираюсь быть трамплином для кого-то еще да я свои деньги делить ни с кем не буду вот что мы с вами услышали вот такая вот история но вот мне пишут но тарасов не имел права а отбирать ее но я к сожалению не в курсе их конфликта а и может быть и к счастью я сейчас вот как открытый лист да вот чистый лист в плане вот того что я вижу то я и фиксирую а Дальше уже делайте выводы вы сами. Если вы больше в теме, то, пожалуйста, накладывайте ту информацию, которую я прочитал, прочитала по ее невербалике, на то, что знаете вы. И делайте свои выводы. Я никого ни к чему не призываю. Да, любить ее или ненавидеть. Это ваше право, абсолютно ваше право. И здесь я... А, ну не, не буду ни, никаких а, своих 5 копеек вставлять так сейчас из себя немножечко уберу в сторону потому что здесь главная героиня будет с этой стороны ну а значит по поводу конфликта с идой галич а, ну давайте а, так это пара коммерческий проект но знаете тут а со стороны ольги все-таки вот влюбленность очень сильно присутствует вы мне можете что угодно говорить но я вижу вот эти горящие глаза я вижу действительно а, большая эмоциональная вовлеченность я вижу страх потерять я вижу ну я много чего вижу поэтому со стороны ольги бузовой здесь действительно идут отношения а, да а, так тут -ту, ту давайте мне плюсики в чатик а я пока ставлю следующий фрагмент мы будем сейчас разбирать следующий вопрос который был озвучен да по поводу отношений с идой галич а, ну давайте посмотрим в чем суть конфликта до да, что мы узнали а, по поводу этого конфликта со стороны той же самой иды да что она сказала изначально да блин да мы не ругались только бузова ну, либо обиделась на нее я не обиделась я просто поняла что же человек ну, знаешь, это вот а, я сделала, как баба отвечу, я сделала вывод я правда, ну, не... Мне сейчас, просто в время, времени, я могу сказать, что я не обижаюсь на нее. Нас познакомила, наша вообще знакомая. И мы там так прикольно. Чтобы. Давайте прояснить ситуацию, я всегда Ой. Так, что это закончился? Да блин, сейчас. Почему тебе не нравится то, что делает Ольга был... Ой, за... ну ой, ой, подождите, я что-то где-то за вот здесь. ковровой дорожке красной какой-то. Там, вот, в песенке, в лыжи, а я потом тоже тебе чем-нибудь помогу. Типа, я не за этим выкладывала, просто чтобы поддержать. И в итоге, когда мы увиделись на ковровой дорожке красной какой-то раз, я такая, о, формировала, а я только начала снимать вот эти всякие там свои звездные флюиды. И мне тяжело было очень раскачиваться, потому что люди не всегда понимали, что я не хочу. Это сейчас я уже захожу, и ко мне сами, знаешь, там идут какие-то люди. Это приятно. Но, суть в том, что я говорю, ой, фармишка сейчас, типа, там, вот, Оля Бузова, сейчас мы там, с ней поговорим, это вообще нонсенс. Иногда очень сильно гремела, только в начале вот всего этого, знаешь, там, хайпа. И получается, что я подхожу, говорю, типа, интервью, а она говорит, у меня нет голоса. А она ведущая то премии. У меня уже такой, знаешь, типа, вопрос, кому <laughs> Вот, и я помню, что я отворачиваюсь в сторону, отворачиваюсь, она уже кому-то из телеканалов дает интервью. И я не против, но ну, ты скажи мне по-настоящему, типа, что ты там не готова для этого ютуба сниматься бом <laughs> Бузова Показала, что у нее нет голоса, и она не может дать нам интервью. Ну тогда почему она поет? Да, всех интересует, вопрос такой. Но, кстати здесь я не вижу чтобы человек очень сильно огорчился по поводу э, того что она не получила интервью от э, ольги бузовой да а, в общем то э, ну то что конфликт э, на самом деле выеденного яйца не стоил а, идем дальше. Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, то, что обед, она врала, А то, что она, да, так слилась. Ну, типа, кому он не нужно искать вот в этом типа то, что мне не. Ну, блядь, мне много кто идет интервью, все не в черном списке. Я не из-за этого расстраиваюсь, не расстраивает другое. Мне нравится, когда сливаются. Я не хочу сказать, что типа я не лояльно и не нравится, что она делает. Мне не нравится, что она делает. То есть, мое мнение не изменилось. Мне Все говорят, что ты почему тебе не нравится то, что делает Эльга Буза? Если объясню, все говорят, что, типа, вот она очень трудолюбивая. Знаешь, заметила, что все звезды раньше как-то высказывались по поводу неё потом перестали, когда получили там свою волну хейта. Скорее, всего мне тоже это ждет. Ну, короче. к потому, что очень трудолюбивая, она не делает ее хорошей певицей, знаешь, там, или хорошей виду. то есть у меня есть вопросики к тому, что человек облизывает флейту на федеральном канале. Это больше, чем игра на флейт. Я думаю, Гузовый появился уже 101-й. Ну, вот такие вот выходки, конечно. Но это мы послушали сейчас одну сторону а, конфликта. Давайте послушаем, что Ольга говорит а, по поводу... Да, кстати, тут Киди Галич тоже есть вопросы. Но если мы сейчас углубимся в невербалику Иды, мы потеряемся, да? Давайте все-таки будем придерживаться той линии, ради которой мы собрались, да, а той героини, которую мы сегодня разбираем. Итак, значит, что касается Ольги Бузовой, что, как она объясняет этот конфликт? Идем. И на видео, которое она выставила, мне, естественно, фанаты все скидывают, да, мои поклонники, подписчики, я показываю, что мне, припудрите меня, я не отказывала ей в интервью. После этого, когда это, может быть, в какой-то момент я могла не, не узнать пройти... или не узнает дальше, 2018 -й. Мы прекрасно общаемся. Она выставляет сторис с длинным хвостом и говорит: Я теперь как Бузов, я пишу: Ха-ха-ха, тебе идет, кстати. Она мне пишет э, э, всякие комментарии. Мы встречаемся в июне, спустя полгода после этого мероприятия на площадке, снимаем вместе влог, Севлева, да, да. с Галич вместе втроем смеемся, прикалываемся. А после этого всего начинается дикий хейт с обоих сторон и со стороны Иды и со стороны насти то есть взрослый человек, если тебя что-то не устроило, да, в какой-то ситуации, ну, ты подойди мне скажи Оль, а почему в тот момент ты мне отказала в интервью, а сейчас снимаешь со мной влоги. Ну, а теперь должна сказать, вот в плане, ну вот Ида, да, помните, как она с каким восторгом она просто с удовольствием сообщила всем, что Ольга Бузова не дала ей интервью. Да почему она так радовалась? Потому что для нее это инфоповод. На самом деле, Ида Галич а просто хайпует на этой теме вот и все ну хайпанула да сейчас уже она возможно перестала но тем не менее смотрите давала интервью а, ксюша собчак и она опять таки ну ксюша собчак тоже умеет задавать вопросы и вопрос про ольгу бузову это конечно же э тот вопрос который поднимет ее видео в рейтинге и э ну, многим будет интересно как ида галич относится э к ольге бузовой да вообще в принципе все интересно кто как относится к ольге бузовой да и а, в общем то это инфоповод никакой на самом деле там обиды нет и она понимает что вот это вот то что это ее претензия которую она выдвигала она выеденного яйца не стоит но каждая встреча с ольгой бузовой или какие-то совместные проекты это повод для инфо ну вот информационных каких-то вот stories там информационных каких-то постов да где можно сказать что оля опять там облажалась и это очень здорово поддержат все потому что всем хочется видеть что ольга пузова э она опять повела себя по-глупому это там не знаю глупая дурочка которая опять облажалась а вот именно с этой целью и галич и делала все эти вещи и здесь в общем-то они обе это сказали даже включая ту же самую Иду галич она э, ну конечно же для нее аргумент сейчас э, сказать про творчество ольги бузовой не знаю успеем ли мы сегодня э, затронуть вот э, эту тему но я надеюсь успеем вообще я думаю что этот э, ролик нам придется сделать двухсерийным потому что э, там некоторые Вопросы у меня сегодня просто не вместились. Я целый день с этим работаю и а, до конца не смогла подготовить. Но что касается творчества, что касается поет ли Ольга Бузова под фанеру, мы с вами, я думаю, сегодня выясним. Идем дальше. А, да, по поводу Иды Галич. А, ну, еще один фрагментик это ее stories И давайте посмотрим, что же мы здесь видим. Ну, как бы она на волне обиды, да, вот что ей а, Ольга Бузова отказала в интервью, да, казалось бы обиженный человек да но посмотрите что она говорит ребята у меня вот такой вопрос сейчас например у ств кто-то приехал на верблюдах на улице 35 градусов весь мир отказывается от цирка с животными а у нас в россии человек приезжает на красную дорожку на верблюдах и они стоят там несколько часов нажали. жаре серьезно но смотрите, если бы она действительно сочувствовала этим верблюдом, у нее на лице была бы печаль, а, озабоченность, у нее были бы какие-то другие эмоции. А здесь что мы видим? Радость, отвращение. А, ну, радость, на самом деле, там глаза горят. Боже мой, какой инфоповод. Это же сейчас из... Из моих первых уст все узнают вот это вот. Сейчас мои подписчики эту новость начнут обсасывать, начнут ее комментировать. Это же такой классный хайп. Это же так здорово, что я первая это сказала. Вот это она говорит. А вовсе не какие-то там верблюды, пере... она переживает за верблюдов. Да ничего она не переживает. Поэтому вот эти ее эмоции, которые мы видим, пожалуйста, не обманывайтесь. И не обманывайтесь тем, что она обижена она вовсе не была обижена это было э, четко спланированной акцией для того чтобы создать инфоповод и вокруг себя создать какой-то э, ажиотаж да ну из этого построить э, себе продвижение ну поэтому э, давайте отделять да вот где ольга действительно облажалась я вам говорю сегодня где она не облажалась а где вот действительно она стала жертвой э, ну людей которые хотят на ее имени а, заполучить новых подписчиков новый инфоповод а, вот в данном случае мы имеем дело именно с этим поэтому а, но так вот вижу что не не прошло проверку но я вижу ирина написала галич оказывается еще та мерзота ну, а давайте сейчас постараемся не давать никому оценок а будем дальше разбирать невербальное поведение для чего мы и собрались потому что материала очень и очень много у меня сегодня 18 что ли роликов надо рассмотреть давайте идем дальше следующий фрагмент у меня с ней ничего не произошло. Человек просто начал хапить на моем имени, как и ее коллега. Зачем ей это? У нее же я самой не знаю. дофига подписчиков. Я, я сама не понимаю. Ну как? Если говорить, ну там, что ж, я не буду себя совсем скромницу строить и говорить, что вообще мое имя оно ничего не, не значит. Ты прекрасно понимаешь, стоит использовать фамилию Бузову в любом конфликте сразу это посмотрит. И даже Ксения Анатольевна Собчак в каждом интервью где-то там, да, про меня спросят, меня вставит. Ну, вот, да, действительно. Здесь я полностью согласна с Ольгой, что это все было спланировано именно с целью упомянуть ее имя. И мы хорошо знаем, отлично знаем, что имя Ольги Бузовой привлекает и просмотры, и подписчиков, и много-много другого. Поэтому здесь, ну, давайте будем честны сами с собой и не будем вот на это все а, как бы обращать внимание. Вот этот конфликт был спланирован больше а, Идой Галич, да, и то, что Ольга она вот сейчас объяснила, да, вот вот этот жест, что надо припудрить, да, я вот в данном случае да ей верю. И вы знаете, а, я сегодня вам обещала быть объективной, и вы помните, что я а, объяснила вам, что а, ну где она была не права, да и еще покажу вам то, там где она не права но вот в данном случае все-таки ольга права поэтому вот это это мое мнение это не я ни в коем случае не ну, не за белых не за красных опять-таки повторяю я именно за справедливость сегодня точно да и вообще я стараюсь всегда делать разборы объективно но многим к сожалению это не нравится поэтому идем дальше следующий фрагмент мы подошли к этому мифу, да, который тебе активно распространяют, можно прочитать везде, что А, Бузова поет под фанеру. Обвиняют, пишут, что это такое, почему она поет под фанеру. Давай расскажем зрителям хотя бы механизм. Когда происходят съемки каких-то программ э на федеральных каналах, на этих программах даже запрещают выступать э под минус, потому что это телевизионная съемка, и должно быть все красиво. Потому что звук, когда он пишется, он иногда передается на экран, не так как он есть на самом деле поэтому ну, а, кстати вот по поводу фанеры давайте сейчас рассмотрим те манипуляции которыми а, ольга нас подводит к определенному мнению вот здесь уже пошло а, камень уже в, а, в огород ольги а, значит а, ну смотрите она убеждает нас всех что под фанеру а, ну это требование многих площадок хорошо ладно идем дальше на многих съемках именно когда идут съемочные процессы да все артисты все артисты выступают под фонограммы плюс на каких-то площадках да где например нет должной аппаратуры это вполне допустимо но опять еще перечисляет да на каких-то площадках где нет должной аппаратуры но идем дальше а очень часто зритель смотрите переминается вот так вот тело немножко но э, ей не очень комфортно но она перечисляет все доводы да все доводы и э, идем дальше когда он слышит где-то бэк а поверх голос артиста им кажется зрителям да некоторым что это фанера на самом деле это просто бэк вокал мой же или тот же бэк вокал любого артиста, который идет всей дорожкой во время всего трека и артист по его усиление. Но, дорогие друзья. Вот то, что она называет беком, это и есть фанера. А, можно называть как угодно это все, но это и есть фанера. Но, конечно же, она сейчас нас убедит в том, что белое это черное и, в принципе, э аргументы на этом еще не закончились. Идем дальше. Усилие, конечно, да. послушать все, как выступают а, зарубежные. Смотрите, к авторитету уже пошла э обращаться. Это еще одна манипуляция. Артист Дженнифер Лопес, у нее шикарный голос, но у нее все с бэками. Риана всегда с бэками. Скот Тревис Скот, да? Всегда. Он вообще просто орет поверх фонограммы. И никто слова не говорит, потому что для людей важен человек, артист и что он поет. Ну то есть что важно, но ну, в общем-то она она полуправду сейчас говорит, да, она вот говорит ту правду, которая выгодна именно ей, а что идет какая-то подложка вокальная, то есть и на самом деле это узкое мышление э... а вот оно пошло и обесценивание то есть то что мы с вами хотим видеть живое исполнение оказывается это узкое мышление вот оно что да вот здесь конечно же э, ольга не права совершенно некоторых людей и, и мы с этим боремся и я а, и они еще даже с этим борются замечательно с узким мышлением людей я да. собралась бороться. да я, я да ведущая тоже смеется но ну, действительно это выглядит довольно э, неприятно да когда исполнитель доказывает что э, исполнять под фонограмму это лучше для нас с вами а, да она еще э, дальше нам еще скажет что это для нас все делается в общем то э, вы знаете я не возражаю э, но ну, это как бы ее творческие моменты но вот единственное что я бы хотела сказать что ну слишком уж какие-то манипуляции здесь идут очень неприятные да вот то есть если я считаю что исполнитель должен петь своим голосом то а это получается что у меня узкое мышление вот здесь я не согласна я все-таки предпочитаю ходить на живое исполнение но а тем не менее а здесь что касается наших выяснений правды здесь ольга вот прямым текстом заявила нам с вами что она действительно поет ну по сути под фанеру поэтому ну можно верить не верить да кому-то там слухи не слухи а здесь она сама это сказала и нас с вами попыталась убедить что это нормально ну в принципе я не против вообще вот если разобраться и в общем то ну уже давно Ольга Бузова это даже не не певица, а она больше э, какой-то не знаю идол, это какой-то ну вот это человек интересный, который там ведет интересный инстаграм и просто сходить вот для э, того, чтобы вживую увидеть свою героиню, то ну у нее есть свои подписчики, своя аудитория и э, давайте будем уважать, если ходят, значит ходят. А здесь как бы знаете почему я не возражаю против этого всего а, потому что при том что она даже манипулируя нами с вами сейчас она никого не унижает при этом. Она, ну вот как допустим про Наргиз я более жестко высказывалась, да, вот если вы еще не смотрели, посмотрите. А там действительно идет вот по-человечески, идет просто вот ну, злобная какая-то исполнительница, да, у которой все ей чего-то должны, да, и она вот только сама все может, да здесь мы видим что человек в общем в общем-то очень доброжелательный да и она она очень трудолюбивая она старается она делает шоу на своих концертах и я знаю что ну, у меня там приятели ходили им в общем-то понравилось но что касается вокала но ну, она над этим работает о чем она и сказала она естественно и много есть талантливых людей но которые вот как наргиз у нее более мало мощный голос да но как человек извините говно а есть люди которые но ну более талантливый и с голосом но не и их талант зарывается в песок а здесь как раз вот это сочетание способности плюс а ну, не талант, способность плюс э, бешеная трудоспособность. Ну, может быть, что-то из этого выйдет. И в дальнейшем она будет исполнять песни. Э, ну как Маруф, я, например, в восторге от певицы Маруф, да, я ее видела на том же Доме 2 как раз потрясающе, там и голос, и неважно есть фанера, нет фанеры, она без фанеры исполняет еще даже лучше свои произведения, и вот все кого я, ну на кого, на чьи концерты я хожу, там абсолютно нет фанеры, но это мое личное мнение, да, я прошу прощения, что я немножечко включила здесь а, свое мнение, а, ну просто чтобы как-то обозначить свое скажем да, не важно в общем давайте это мы упустим а, кто будет смотреть в записи напишите свое мнение в комментариях уж простите вы можете смотреть это на скорости а, Да, следующий фрагмент давайте еще немножечко про то что а, она поет под фанеру и еще парочку манипуляций Всем это доказать невозможно. Все, кто приходит на концерты, да, все уходят, до, уходят довольные. Ну, вот здесь я не соглашусь. Все, кто приходит на концерты, уходят довольные. Да, мы с вами. И там было пожимание плечом. А, а, а, что говорит о том, что ну, вот сначала было пожимание. Сейчас еще раз. Всем вот, это доказать невозможно. Все, кто приходит на концерты, да, все уходят до. Вот смотрите, плечики сразу оба приподнялись, и пошло отрицание. Значит, Сначала, смотрите, как это переводится. Все, кто приходит на концерты, ну, я не знаю. Может быть, уходят довольны, но скорее нет, чем да. Вот так вот это трактуется. Но э, это подсознательно. Подсознательно она понимает, что все-таки э, ну, до конца еще не доработала она свой голос. Э, я, кстати, такая умная, сижу, об, обсуждаю э, голос Ольги Бузовой, а у самой такой голос Гондосый. Гун э, да, э, ну как раз для того, чтобы обсуждать, он подходит. довольно так с Беком выступают сейчас практически все артисты, и поющие, и не поющие. Это абсолютно нормально. Это для того, что это же для зрителей. Это... О, хороший аргумент. Еще один аргумент. Видите, то есть все исполняют, да. А вот еще один аргумент приспел. В первую очередь, для того, чтобы зритель получал полную картинку, визуальную и звуковую. Ну, а вот в плане того, что, конечно, она очень много в своем шоу двигается, у нее там много хореографии, и, ну, честно скажу, тут, тут, конечно, понятно. Даже самые, ну, талантливые певцы и певицы они под фанеру часто исполняют для того, чтобы немножечко а, этот дыхание а, нормально, так. А, так так так она уже не осознает кто она такая звезда так шоу красивые я смотрела пару раз да а шоу у нее действительно красивые и вообще в принципе я я никого сейчас не убеждаю там ходить или не ходить на ее концерты это просто ну вот сейчас она сама расписалась в том что на концертах она поет под фонограмму. Вот, вот к чему все это было. А, да, на <свистит> следующее. А, значит смотрите давайте мы с вами сегодня немного уже прервемся потому что мы уже час занимаемся а, я уже чувствую у меня голос не может уже дальше а, работать а у нас осталось значит а, разобрать ситуацию с темниковой ситуацию с пластикой а, делала ли ольга бузова себе пластику а, значит а вопрос с сестрой а, у нас остался не разобранный а, ну и еще знаете что например в комментариях что еще вы хотите узнать о ольге бузовой давай мы давайте мы перенесем наше занятие на завтра вот я где-то в чате писал видела ваше сообщение что давайте заниматься каждый день вот давайте завтра мы такой мини стримчик проведем где я вам ну вот раскрою те вопросы которые мы сегодня не до раскрыли и еще я включу если вы быстренько напишите комментарий под этим видео а, не забывайте лайки под этим видео чтобы у нас а, максимально больше просмотров было да а, но а, это не самое важное самое важное задайте какие-то вопросы и если а, ну вот я посчитаю что я смогу на эти вопросы быстро ответить ну вот за ну, до завтра до вечера до да, материал как-то подготовить то я отвечу а, пожалуйста пишите если вы видите какой-то вопрос на который вы уже ну кто-то написал этот вопрос но вы тоже хотите на него получить ответ то лайкайте вот этот а, вопрос и а, те м, вопросы которые будут больше всего но ну, больше рейтинга получат на те вопросы я бо с большей вероятностью отвечу да давайте наше занятие еще перенесем на завтра потому что но ну, быстро бежать галопом по европе не очень удобно а вопросы еще вот еще три видео сегодня и завтра еще ну по некоторым пунктам еще несколько фрагментов надо подготовить поэтому давайте, Значит, а, да, еще что вы хотите вообще, в принципе, разбирать, кого хотите разобрать, прям ссылки под видео а, мне помещайте вот в комментариях. А я сейчас, к сожалению, вот в процессе нашего общения, я не успевала читать ваши комментарии, но я их перечитаю. Вы их продублируйте, пожалуйста, вопросы, если вы считаете их очень важными и хотите, чтобы я на них ответила, продублируйте под этим видео, когда оно сформируется. Да, я уже на сегодня мой скрипучий голос наверное, <смех> дам ему немножечко отдохнуть а, так знак с пальцами от бузовой а, так так волочкова давайте разберем а да давайте в общем пишем в комментариях сейчас когда видео сформируется можно будет писать комментарии давайте по 10 системе оцените насколько вам было интересно сегодня и завтра мы с вами встречаемся в то же время в том же месте Ну видите сформированную эту сформированный трансляцию я уже в конце вот вы знаете конечно болезнь она очень сильно бьет по мозгам не только по голосу и я начинаю подтупливать поэтому а уж простите мои оговорки простите мои небольшие притормаживания это я думаю нормально а да давайте прощаемся с вами до завтра пока пока люблю вас а, желаю вам хорошего вечера желаю вам э, классных выходных таких неожиданно сформированных а, хорошего настроения весна наступает побольше будьте на свежем воздухе но поменьше общайтесь друг с другом